До видос Маразма. Давайте посмотрим Маразма. Смотри, смотри маразма. Хорошо, давайте посмотрим маразма. Материал, который мы совместно с Артемом Графом откопали, О, этого мы знаем, мужчина. Можно раньше. Это мы у него смотрели ролик, я там почти что совсем был согласен. Никоглай не успел почистить следы. И... А, Нарезчикам привет. Смотрим видос маразма. Никоглай, дно пробито. Реклама наркотиков на Твиче осуждаю. И на всякий случай скажу сразу, чтобы не получить страйк. Автор данного видео не Я Су... тоже осуждаю про... ну, вот, вообще все употребление, чего бы то ни было. Даже кислород нюхать вообще осуждаю чи не пропагандирует употребление запрещенных веществ и более того осуждает подобное. я тоже осуждаю ну пропаганду от третьих лиц автор то осуждает этого а вот персонаж видимо не особо на полтора x можно на полтора x пожалуйста мы медленно говорит значит вчера где-то приблизительно в 7 часов вечера все 7... тебе нико никогданой стриме смотрит и чё чё там пиздит Мои друзья и знакомые, с которыми у меня есть личная переписка, одновременно повещают меня о том, что никакой на своем стриме смотрит мой последний видос про него, где я внимание не отрицал тот факт, что никакой могли пытать по поклонный... комментам. Мы не смотрели этот ролик, потому что я, ну, думал, что это душно, что он просто пересказывает историю вкратце. Был в отделе полиции. Не отрицал факт беспредела сотрудников правоохранительных органах Российской Федерации. Я всего лишь предположил, исходя из собственной логики, в каких моментах никакой свое повествование явно приукрашивает. Но николай почему-то назвал мой видос разоблачением, где я его якобы в чем-то там уличил. Никакое разоблачение на МВД. Так, ты назвал так видос, вот же у тебя написано. Ты сам же такое же название сделал. Ролик, который раскритиковал мой ролик, и это уличил меня в обмане или что-то подобное. Будем разбирать именно маразм. Хотя я сам говорил в начале своего ролика, что это субъективный разбор, не разоблачение. И что самое главное, на стриме... Но назвал видео ты, разоблачение... Который все ждали, где якобы со слов Никоглаи он предоставит все недостающие в его фильмы пруфы, ведь он сам делал акцент на том, что в ролике он продемонстрирует только 40%, все информации остальные 60 будут на стриме. Обещал там показать окровавленную облевную футболку, но по факту по итогу стрима, что мы имеем. 40 минут он убил на то, чтобы посмотреть мой 9-минутный ролик, из которого минута эта реклама. Еще 40 минут он потратил на ролик правозащитника, показал какую-то ничем не примечательную аудиозапись, и в итоге оффнул трансляцию. А еще и смайлботы включал, когда чат ему начинал спамить, чтобы он показал футболку. И еще, что немаловажно, в качестве ролика его критикующего он выбрал самый удобный для себя видос. А именно Подожди, то есть он не показал футболку. Он же говорил в вот, этим, вот этом своем видосе, который уже что там 4 ляма просмотров собрал, то, что его пруф я вам покажу на стриме футболку. И он, когда его начали говорить, покажи футболку, он включал смайлбот? Серьезно? Ну, типа, только смайлики можно отправлять в чат, в твича. Серьезно? То есть он даже вот в таком моменте обосрался? бля что-то как-то даже грустно, знаете, вот я пока что не знаю, что сейчас скажет дальше маразм вот по поводу наркоты, но даже учитывая то, что вот мы с вами смотрели видосы Артема Графа и то, что я говорил, то, что не до конца ему верю, так он получается еще дальше себя закапывает какими-то такими действиями, даже банальный пруф, который он хотел предоставить, ну по его мнению пруф, футболка, хотя это не является пруфом, даже ее не показал. Мой, и я же сам мой. я уже сам признаю, что по сути мой последний ролик про Никогая, это хуйня, по-моему, нахай довольно поверхностный. Там чисто сплошная субъективщина из разряда попизделки за столом. Но почему-то видос Артема Графа, который гораздо глубже котнул в эту ситуацию, у которого гораздо большая доказательная база, колясик, не посмотрел, хотя весь чат ему об этом спамил. И в ответ на вопрос, почему в этом видео не будет ответки Никогаю на его ответку мне. Скажу честно, я ей-богу не собирался делать уже четвертый видос про Никоглая. Я даже когда мне подписчики строчили в комментариях, что на стриме тебя смотрит Никоглай, написал пост в пост сообществе. Ребят, так и так, мне впадло качать Twitch, регистрировать говорю про меня. Даже после того, как я уже посмотрел нарез, какой-то внятной ответки от него, я там так и не увидел. И даже и что это? Вот это? Вот это, блять. Больше вам скажу, не особо. Так это же не шрам, тут ну ни покраснений, ничего нету. Это какая-то вообще детская болячка. Мне кажется, у многих э, пацанов есть какой-то прикол на голове, вот такой вот в плане. Не знаю, в детстве уебался об что-то, и все. погорел желанием увидеть. Что-то он там показал какой-то черкаш на голове, обвинил меня в предвзятости, а порой подавно, сам себе. Да, это реально черкаш, блять. Ну, пацаны, извините меня, вы вот когда это. Ну того, ну, плюс чат, если вы видели когда-нибудь у своих друзей или у вас, возможно, такая штука есть. Какое-то белое пятно на голове, условно, где ты где-то далеко в детстве об что-то уебался. А оно вот так вот не зажило, и в итоге у тебя волосяных луковиц там нету, и оно вот. Не растут волосы просто в этом моменте. Вот. Мне кажется, у большинства людей такая есть штука. А если у вас нету, то вы, скорее всего, где-то на фотографиях еще где-то видели. Тут же очевидно видно, что вот эта вот штука... Ну, это, это очень старый какой-то прикол. Это не какая-то свежая садина царапина. Я при взятости а порой и подавно сам себе тыки выдумывал, сам же их разъебывал. Даже если мы посмотрим тот самый ролик в первый день еще, когда записали его извинения, туда мы можем увидеть несколько царапин. Я повторюсь, я не отрицаю, что его могли пытать. Сам Николай сказал, что произошло это с ним в отделе полиции по Пресненскому району. Да, из его слов он был насильно острижен, а в эту пользу в том числе говорит то, что у него на голове есть садины. Да, и при этом еще что важно. Ссадина есть, он сказал, что никаких ссадин. Не я Прошу. тоже не вижу никаких садин абсолютно. Ну, блять, хоть, может быть, вы со мной не согласны, но вот я вообще, вообще не вижу садин. Вот это вот проплешина детская... Или вот, вот те какие-то, блять, болячки, которые он расковырял, но это не, не, не ножницы, не бритвы, не ловодили лезвием по голове, как он говорит, уж то еще. Черт побери, такое не Тем более, какая вообще ответка может быть на ролик, который, по сути, своим разоблачением-то и не является, о чем я говорил напрямую. И ограничивалось бы это все только подсчетом синячков и саден на теле Никоглая, я бы даже видос это записывать не садился. Потому что, ну, блядь, срачи с титокерами всегда мечтал. Но абсолютно все предыдущие споры на тему того, как там сильно Никоглая пытали в полицейском участке, просто меркнут на фоне того, что мы с Артемом Графом откопали. Но перед началом небольшая реклама. Приглашаю. Помните, Шевцов шутил, что он вообще не удивится Если на предстоящем стриме после своего разоблачения николай будет крутить казики Так вот, э, все оказалось куда страшнее Многие подписчики, которые уже в курсе ситуации По ошибке думают, что первым из медиек это заметил Хесус Однако, без какого-либо негатива к нему Отмечу, что первым это заметил я А уже мой хороший знакомый Артем Граф Помог найти этой теории неопровержимых бруф блядь да. я, нахуй Который он, кстати, позже скинул Хесусу на стриме Я тут э, на стриме Хесуса скинул пару бруфов Они тут сидят, себя охуевают. Послушай. Очередных разглачений разоблачений на Никоглая от маразма от тема графа, как я понимаю, если они там вместе сейчас сидят и копают вот в этой теме. Ну, походу, ребята, ждем, ждем. ждем. И вот с чего все начиналось. Ну окей, в любом случае, ты, ты будешь делать вообще сейчас ответку Никоглаю? Я именно больше всего с чего охуел, из того, что он рекламировал наркошоп, блять. Вот это вот самый главный Тейк, за который я зацепился. Он рекламировал нахуй наркошоп на Твиче, блять. Когда мне Ютуб снимает монету, блять за фунт нахуй на мемной кепке, блять. Пиздец. А ты сам с смотрел? Вроде он. Ну, блять, вообще, вот многие говорят про цензуру на Твиче. Вот извините, что я не по, те, не по теме, но вот многие говорят про цензуру на Твиче: типа, много банвордов, которые нельзя говорить, прищемляют. Я вам скажу, как ютубер и стример, на ютубе гораздо жестче правила, Там даже материться нельзя. Здесь я могу сказать: хуй, пизда! И мне за это вообще ничего не будет. А на речке, возможно, сейчас лишили, лишились монетки. Вот. Рекламировал. Файлообменник, кто я прямо сейчас сайт прочекал досконально. Извините. А, никаких ссылок я не нашел там. Подожди, файлообменник он рекламировал на стриме. Ты видел, какая эмблема на футболке у него? Громкое заявление, скажете вы, поэтому смотрите. Значит, в течение всего стрима, Никогай сидел письма подозрительный принтом мега. И как бы слово и слово, что не так, спросите вы. А дело в том, что три оранжевые полоски вместе со словом мега это эмблема одного очень популярного даркнет-магазина со стафом, который пришел на замену гидре. Если быть точнее, то это не один какой-то конкретный магазин, а торговая площадка. Думаю, вы у меня, ребятки, не маленькие, объяснять вам, что такое гидра, мне не придется. Опять же, напрашивается вопрос: в чем прикол? футболка и футболка? Может, а я объясню, что такое гидра. Но это типа в Дракнете чисто сайте, где ты покупаешь наркоту. Осуждаю конкретно. Вот такое дело, но просто для тех, кто не знал. Я не знал, что это за логотип. Ну, во-первых, ни в одном официальном магазине такую футболку ты не купишь, а в подворотне у дяди Ашота такой пантарез, как Никога, явно не закупается. И если бы Никогай специально не надел эту футболку, на стриме он бы точно сидел в какой-нибудь гуче или Блентяге. Но нет, Никогай эту футболку надел специально. И сейчас я вам это докажу. Но подойдем мы издалека. В один момент стрима, когда Никогай еще смотрел мой видос, ему написал менеджер и сообщил, что рекламодатель просит отзеркалить камеру, чтобы логотип на его футболке был видно по-человечески. Да, когда мне пишет. Чтобы я проверил Телеграм, сейчас проверю Телеграм. А, я понял, я понял, ладно, окей, окей. Рекламодатель все-таки, сори, как-то привыкнуть, но рекламодатель все-таки очень сильно просит, чтобы я вернука было, чтобы я вернул как было. Хорошо, <с scribes> ну чтобы так. <с> то есть он прям текстом об этом говорит рекламодатель, то есть он прямо говорит, что на футболке, но ну, реклама. Но ну, мог бы хотя бы это как-то звуалированно сделать, но ну, блять, ну это же супа супер очевидно. Окей, okay, сделаем тогда. Я вот так понимаю, да, здесь... Э, я, я, я, наверное, хочу признаться, наверное, это один из самых лучших роликов на канале Маразма, потому что здесь он не просто какой-то свой имха, прям реально что-то показывает, рассказывает, доказывает. То есть, во возможно, даже вот этот ролик, э, который он сделал, очень полезен для общества. Может быть, кому-то откроет глаза, кто такой смотреть. Так, ну окей, какой-то загадочный рекламодатель попросил Николай отзеркалить <с изображение. А что за рекламодатель, мы узнаем на 30-й минуте стрима. А сейчас у нас, кстати... 30 минута стрима. Он я так открыто хотел, об да. этом говорит, прямо так открыто. Ой, есть рекламодатель на футболке. Ой, у нас 30 минута. Нужно срочно порекламировать. Блин, да, по-моему, любой рекламодатель, ну, какой бы он ни был, он бы это пытался сказать, сделай это завалированно, ненавязчиво. А тут прям так открыто, не знаю, либо Nikogla и тупой, либо... Либо что, я и не вижу смысла так. Делать. Посоветовать надежный файл обменник нега. В общем, облачное. Вон, видели, какой логотипчик, вот этот красненький. Это как московское метро Мега, а не три полоски. Хранилище вмещается бесплатно до 20 гигабайт. То есть вы можете создать бесплатный аккаунт, зарегистрировать бесплатно вмещается до 20 гигабайт. Через это облачное хранение можно также перекидывать файлы вашим друзьям. Быстро также работает, как Яндекс Диск И, в общем, мега очень крутое облачное хранение. Спасибо спонсору сегодняшнего видеоролика Мега. Облачное хранение. Спасибо. Теперь идем дальше. Я здесь, я сделал. Охуеть. Нормально. Файлообменник, да, файл файлообменник мега по типу Яндекс. Охуеть! Я у меня слов нет, пацаны. но ну, тут, по-моему, все супер. Очевидно. Блять, ладно, окей. Маразм, красавчик в этом плане. То, что такое показал, рассказал. диска Причем заметьте, он за каким-то хреном будет по искорике слово мега с тремя слышами в начале, чтобы получилось, как на футболке. Хотя, вроде бы, файлообменник мега спокойно себе купить, без каких дурацких знаков. я не Начинает вводить его название с каких-то непонятных символов. и вроде как логотип файлообменника выглядит совершенно по-другому. Белая буковка n в красном и явно не похожая на ту эмблему, которая изображена на футболке Коле. Я сразу начал подозревать, что что-то тут один к одному не сходится. Тем более, ребят, вы хоть у одного стримера, хоть у одного блогера хотя бы раз видели рекламу файлообменников. Я вот что-то такого не припомню. И тут... Блять, а у меня следующая реклама будет, получается, хостинга. А почему нет? Подожди, почему не файлообменника? А что, собственно... А, ну, тут про стримеров идет речь. Ну, у стримеров да. Но у меня, типа, следующая реклама будет, как бы, хостинга. А, поэтому... Что меня пазл наконец-то сложился. Никакой файлообменник, ни у какого Никоглая никакую рекламу от родесь не заказывал. А весь этот цирк с рекламой файлообменника с вводом названия Мега с тремя слэшами был осуществлен просто для отвода глаз. А основной спонсор этого стрима как раз таки торговая площадка в Даркнете. Для тех, Отсуждаем. кто не вдавляет, какой им смысл вообще платить за то, чтобы Никоглей просто посидел на стриме в футболке с их эмблемой, да еще и прикрывался рекламой какого-то левого файлообменника. То я вам расскажу, что реклама каких-то запрещенных сайтов она осуществляется немного не так, как вы привыкли. То есть это не топорная реклама из разряда, а сегодня рекомендую вам зайти в ресторан Платон, покушать там суп с семизалуб. Нет, подобная реклама. А, ну вообще. Раньше была на Ютубе реклама, прям прямая реклама, порно сайтов, наркоты опять же осуждаю вот эту всю тему. Раньше на Ютубе действительно была такая проблема, рекламировались прямым текстом. Наркотические вещества, причем через AdSense баннер. То есть это не блогер говорил, а вот сам Google AdSense столял вот эти вот плашки. Ну, типа переходи, покупай. Я это категорически осуждаю, но это факт, такое было на Ютубе. Я, если что, Twitch никогда в жизни ничего не употреблял, кроме никотина и алкоголя. И максимально осуждаю вот эту всю тему, то, что сейчас вот. О чем идет речь? Но, к сожалению, это правда, такое было. всего на визуальное отложение в подсознании. То есть не на то, чтобы зритель здесь и сейчас перешел на их сайт и что-то там себе приобрел, а чтобы в его подсознании отложился какой-то образ, какое-то да. слово, связанное с определенной конторой. Чтобы когда-нибудь в дальнейшем человек про это вспомнил и воспользовался их услугами. Как вы думаете, почему пресловутая 1 xb готов платить миллионные игнорары просто замелькающий логотип на трансляции какого-нибудь попу промоушена? Потому что такая реклама, направленная на узнаваемость, приносит свои плоды. Точно так же и здесь. Менеджеры прекрасно понимали, что про рекламирую Николай то, о чем вы сейчас подумаете, в открытую, а уж тем более, блядь, на Твиче, ему тут же бы снесли трансляцию. А так нет, он просто сидит в футболочки с нужной эмблемой, а рекламируют какой-то вообще безобидный файлообменник, создатели которого никакой рекламы от Никоглая даже не догадываются. И если вы на данном этапе мне не верите, то сейчас я вам покажу самый железобетонный пруф. Отдельное спасибо хочу сказать Артему Графу, потому что именно он спалил то, до чего я бы сам никогда не додумался. Если мы поставим стоп-кадр на моменте, где Никоглая начинает вводить название Мега, мы в истории его поиска можем увидеть очень интересную деталь. Не, ну я честно сам не заметил, но... Это супер очевидно на самом деле. Если бы я делал разоблачение, я, ну я бы это увидел, но, но сейчас я не увидел это. Мега Даркнет. Пиздец. Что это Пиздец мы тут искали? Просто. Смотрите, это не я сейчас вам примонтировал. Вы можете записать эту трансляцию, она у Никоглая сохранена, и сами поставить стоп-кадр. Это же откуда столько интересных совпадений? У тебя чё, зрители настолько глупые, что вот даже такой не поверит? Да любой, кто захочет, и сам проверит, сам догадается. Не, не футболка с эмблемой Даркнет площадки. Реклама какого-то понятно, мнения, все, все понятно. Почему ты ни у кого, кроме никого, я больше рекламу не закупил. Фит Артем граф, где Артем граф? Мне интересно, что он скажет вообще? Какой-то странный способ этот файл нагуглить. А теперь еще и история поиска со словами Мега-Даркнет. Я думаю, теперь всем все стало ясно. Да-да-да, вы ничего не путаете. На ваших глазах этот моноидный берет деньги за рекламу запрещенных веществ на 50 тысяч онлайн о малолетних детишек. Твич, к тебе сейчас обращаюсь. Ты скотина, охуеть. Каждый месяц ужесточаешь правила, отправляешь в бан нормальных стримеров за какое-то неосторожное слово. Но при этом у тебя на площадке организм просидел весь стрим в футболке с эмблемой запрещенного ресурса, который... Это нав... Ну да, вот тут я даже в какой-то плане согласен, то что эта проблема... И, и, понятное дело, вот вы пишете Никоглай Лоха, вот это все, типа Понятное дело, он долбоеб ебаный Тут, ну, типа, не обсуждается, это кончилыга конченное просто Но тут вопрос, как бы, к площадке Действительно, почему э, сидит чел Рекламирует наркоту В прямом смысле этого слова Но, я так понимаю, канал ему не снесли Или нужно какое-то время Его будут вообще, ну, блокировать, наказывать как-то Будет ли хоть какое-то Не знаю, наказание для человека, который таким занимается Хоть что-то чтобы хотя бы людей успокоить. Ну, типа, я вот сейчас как стример, который тоже должен следовать правилам, и я следую всем правилам Твича. Видя вот это, ну, искренне не понимаю, просто недоумеваю, почему, почему это ну, возможно на этой площадке, на которой я также стримлю который я также получается приношу деньги и площадка приносит деньги мне. Я перегоняю, можно сказать, сюда аудиторию свою. Но я сижу на площадке, получается, вот с таким человеком. Это, это также проблема пацаны и твича. То, что его никак даже не наказывают за это. Что вообще это существо себе позволяет? Я понимаю, деньги не пахнут, ну серьезно, настолько? А что это же он биздец. дальше будет? Это пиздец. Насколько бы я сильно там осуждал казиночью, рекламу букмекерских всяких контор и всякое такое, но, пацаны, наркотики это что-то уже за гранью. Это, это выше, это выше. Знаете, вот смотришь на Никоглая, которая вот это рекламирует, на фоне Никоглая все вот эти стримеры по казино, все вот эти стримеры по ставкам. Святыми ангелами выглядят, потому что это вообще пиздец. Рекламировать. Сайты по вербовке в весьма интересная организация, ресурсы по сбыту оружия, и после этого у него еще наглости хватает ныть, что ему видите ли никто не верит. Теперь-то у зрителей один к одному идеально сходятся. Ты сначала видите? устраивал нехилый такой прогрев перед своим разоблачением, потом все разоблачение ты устраивал прогрев, что на твоем стриме будет мега разъб, будут новые факты и пруфы, которые ранее нигде не были опубликованы. Господи, какой контент ты там завез, какой разъеб ты там устроил, какие факты и пруфы ты предоставил. Сначала на 40 минут ты растянул мой 9-минутный ролик, из которого минута эта реклама. Что твой малолет ты тут же побежали ставить дизы в комментариях, защищать свою Показал какой-то черкашный на голове и какую-то вообще не особо важную аудиозапись. Тебе весь чат спамил, покажи футболку, что ты ответил? Она у меня вообще в другой комнате, покажу в другой раз. Видимо, этот другой раз наступит, когда онлайн у тебя будет 2000 человек, и то ты эту майку с сколько-нибудь бомжа снимешь за бутылку водки, я басышь, можешь ничью, поминать тебе ебать пруф. Теперь ты -то уж точно всем очевидно, что твой стрим, которому ты так долго подогревал интерес, изначально не рассматривался как какой-то разъб с фактами и пруфами. Подогревал интересы к этому стриму, чтобы сайт с запрещенными веществами отстегнул тебе нехилую такую котлету за большой онлайн. Колясик как раз недавно выложил пост в телеге о том, что купил себе новенькую машинку, о которой всегда мечтал. Тоже совпадение интересное, да? Ребят, этот видос по Получишь желтую монету, да, и в принципе на монету я не рассчитывал, поэтому распространяйте это видео как можно активнее. Потому что за подобное такие каналы, как Никогай, должны баниться перманентно. Сука, я просто в шоке. Я ни разу не видел настолько наглой рекламы от популярного Фейт. блогера, да еще и на твиче. Мне YouTube за кепку с логотипом черно-оранжевого сайта с видосиками по 30 минут, которая вообще использовалась как мем уже монету снимает на повторной проверке. А тут муразута да. не стесняйся, сидит на твиче с эмблемой запрещенной торговой площадки. Я, как бы и сам человек, далеко не чистый на рекламу. Тоже, как бы, знаете, любитель торговать жопкой. Ну, крутил бы ты казики на своем стриме. Да, может быть, кто-то бы посмеялся но никто тебе и слова не сказал. А ты на 50 тысяч онлайн, детишек. Сидишь Футболки с эмблемой запрещенной торговой площадки, где торгуют стафом. А потом у нас по паркам солевые ходят, которым еле 16 лет исполнилось. А потом у нас подростков за закладку по 228 на 10 лет сажают. Ну, лиха до начала, такими действиями Никого не подводят не только себя, но и всех адекватных стримеров. забанит ты его на Твиче, может быть, и забанят. Но перед этим Твич ведет еще череду конченых правил. А то и вообще какая-нибудь очередная Мизулина увидит его стрим, у нас в России из-за этого приду, как херам Твич заблокируют. Да, да, пацаны! Вот! Я бы я почему-то сам до этого не догадался. Ну, блять, это же супер очевидно! Вы же шарите, насколько э, у нас власть хочет заблокировать Twitch только по причине того, что. Здесь вот дискредитация российской власти, а также распространение и реклама наркотических веществ. И теперь представьте, как из-за вот этого уёбка на Никоглае возможно прикроют всю площадку. То есть, особенно вот эта Мизулина, которая как раз таки его и закрыла. Вот он уехал на русскую аудиторию. Теперь наркотики рекламируют. И э, пиздец. Это же вообще изи сделать. Все, вот он вам железобетонный пруф и аргумент: то, что действительно на этой площадке рекламируются наркотики. Вот этим вот стримером Никоглаем. Это пиздос, просто. Он подставляет не только себя, Твич. Он поставляет, в принципе, в в людей, всех абсолютно. Да ужас, это просто ужас. И ладно, еще мне похер, у меня там даже аккаунта нет, но миллионы людей твич смотрят. И для тысяч людей твич это заработок. А за твичом у нас последует и ютуб. Господи, у Никаглая были все шансы восстановить свою репутацию. Когда многие да. блогеры и стримеры ему поверили. Ну, просрать даже такую возможность, когда ты, по сути, жертва режима, это, конечно же, мое почтение. Короче, пора заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И... В этом видео... Ой, блядь, пацаны, а самое обидное, самое обидное, то, что... все люди забудут. Пройдет время, Никоглай дальше будет снимать тиктоки, и хомячки схавают и забудут. Мы это видели уже миллион раз со всеми челиками, которые как-то что-то косячили в интернете. Все забывается. Абсолютно похуй. Уйдут одни, придут другие. А денег он своих заработает. Машинку новую купит. Я не знаю. Я, я очень сильно расстроен. Я думал, честно говоря, я думал, что будет полная хуйня, то, что вы мне сейчас скинете. Но на деле это пиздец. Это, это капитальнейший пиздец. То, что... Он рекламирует это, это, возможно, из-за Никоглая и я в будущем <связать> не буду стримить, потому что твич заблочит нахуй.